Алло, магазин строительных материалов. Здравствуйте. Он битформ есть у вас? Да нет, не недоформ. Есть он битформ. Да не надо мне комбикорм. Мне надо, чтобы пол я залил и он теплый был. Сразу же. Он битформ есть у вас? Да какой недокорм? Нет у меня никакого недокорма. Я говорю, он битформ, чтобы и соседей снизу не слышно было. И меня они тоже не слышали. Вот такой есть у вас он битформ. Да не попкорн, битформ говорю. Чтобы их ходить и не скрипело ничего под ногами. Один раз залил и все. битформ, есть у вас? Да какой ксероформ? битформ я говорю. Примерно такой будет у вас диалог, если вы позвоните и попросите битформ э, в каком-нибудь магазине строительных материалов. Вот, большинство компаний его еще даже не знают, а у нас... Мало того что мы его отгрузили уже пару фур, так у нас еще на складе целая фура этого он вот, битформу. Что это такое? В общем, не так давно вышел на рынок, мало кто его знает. В общем, гранулы пенополистирола такие шарики, в общем, которые в бескоркасных креслах, знаешь, еще вот, смешанные с цементом, ну еще там пару присадок. Смотрите, вот такая штуковина. Здесь, правда, она отполирована, она будет э, не такая, ну, а с э, шариками. То есть вот битформ э, заливаете. Потом, если вам надо керамогранит, то ну сразу сверху плиточный клей и погнали ляпать э, керамику. Вот, если вам надо, допустим, там под ламинат, то делаем равнитель для пола, ну, и все, дальше подложка и ламинат, или там линолеум, все, что хотите. Вот, поэтому вот такая штука у нас есть. Вот, у нас его много, и стоит он, в общем, дешевле, чем везде, вот, у нас. Поэтому звоните, заказывайте, можете посмотреть в интернете, что это такое, посмотреть отзывы, все такое. Вот, в общем, если вам нужен теплый пол, сразу с шумоизоляцией, с теплоизоляцией, ну, как бы, в общем, 10 в одном, вам нужен именно он битформ Стройдвор Гагаринский. Все для вас.